Всем привет, дорогие друзья, с вами Black Channel и сегодня мы продолжать проходить Far Cry 4. В прошлой серии мы нашли рубин. Сейчас будем проходить, начинать проходить миссию по обезвреживанию контрабандиста. Так, он уже едет. Он 8 Надо не спалиться, главное, потому что начну шмалять по мне. Возьмите сразу что-нибудь себе покушать вкусненькое или попить. а мы Будем за ним при... проследовать. Да и пошли вы нахрен. Пошел нахрен. Я все, я обезредил. <клес> охранников нету уже, все нормально. Ну, в прошлой серии нас убили, я так помню. Убили просто мы не смогли. Не, ну мы контрабандиста убили, но и нас тоже убили. И там, короче, охранников дофига. Просто капец как дофига. Зачем ему так много охранников? Буду он знал, что его будет уже кто-то заехать за ним убивать ну походу он указал ты ч офигел что там шмаляет ты чё ты как посмел меня шмалять а на на контрольная точка так где контрольная точка я все равно сдохну и начало все будет попади ты ну В прошлый раз попал нормально все было Короче, выходи, выходи, нафиг надо, нафиг не это под пули ходить. А сзади еще приехали. А я не попал даже, что ты орешь? Нет, я выжил. Ой, бляха! Открывай парашют! Вы меня потеряли, все. Блин, ну как не выбираться то отсюда. Убей, твари! Я так я тут пошёл, один, вообще-то, остался. Тут есть. Это может быть грабитель. Да, грабитель, так раз, да. Это точно грабитель, но не я. Все, все нормально. Что такое? Грабитель же, ну. Грабитель же был, ну, а что вы? А, а, грабитель, ну, фиг Очень хорошая. Офигеть. Так, почему я сразу его не завалил? Я не понимаю. Сразу с одного выстрела в прошлой серии. сейчас он бессмертный стал какой-то. Бессмертный просто. Да еще? А, нет. Какие-то слабенькие контрабандисты. Вообще ни хрена у них нет. Тут растяжки, наверное. Да что ты орешь, а? Ой, блин. Уже нет. Уже все хорошо. Патрончики, патрончики. О, гранаты. Не гранаты были. Они даже не пользовались. Это что такое вообще? Серики какие-то. Ничего ну, это. О, нормально. Что-то еще взял. Читать. А что это? Ага, господа, покупатель... Ага, покупатель, короче. Понятненько. Ну все, покупатель, короче, обойдется без этого. О, там еще приехали за мной еще. офигеть их там нормально так? Блин, на мне выбираться еще надо. Все, пещеры. Нет, надо позиции держать правильно. Да у вас там все подохли уже. Кто там? Кегли стрелять? Да не, я лучше вас постреляю. Это интереснее. Убил. Выстрел в голову. Нормально. Да, это самый лучший воин в мире. Я не показываю. Нет ничего! Упустил. Начинаю поиск. Ясно? Чего не выходишь, гейм? Потому что я тут. Ага, а вы лохи. Я просто взял, убил. Это что такое было сейчас? Тут кто-то еще снайперку держит. Нифига себе. Так, патрончиком ноль по нулям. Че у вас вообще нет патронов? Нормально, нет? А с двух стулками ходят. Понятненько все. А чё надо уходить или еще что-то тут надо искать? Я вроде бы всё все бы искал. уезжаем. Ч, опять чинить придется? Доставьте кровавый бриллиант куда-то. Ага. Нифига себе, что-то шмаляют нормально-то. Кто? Кто-то шмаляет так жестко? Прым, прым, прым, я уже сдох из пулемета, что ли? Так, и радио нафиг. Не надо мне. А ты думал, он помешал, а оказывается, они аж на машинах где-то это Где меня еще видели? А я их не видел. Это не с биноклем, что ли, ходили там? Выглядывали, где, где, он интересно прячется. А я даже их не видел. Ну, мне плевать, в принципе, я уехал. Пускай они дальше меня ищут там где-то. Все равно их босс, наверное, завали, потому они провалили миссию. Ну, что-то они мне колесо прострелили, кажется. Немножечко. Разойдитесь. Блэкченел приехал <с> со сварочкой. Так, это... И ч, подкрывал позакрывал сундук и миссия выполнила? Чё за бред вообще? Я открыл, закрыл сундук и все, миссия выполнила. Нормально. Так бы все миссии. Открыл, открыл сундук, закрыл, и все миссия выполнилась. Теперь доступит навык быстрая рука. Навык быстрая рука. Так нету ничего нормально. Не понял. Ну ладно, да ладно. Опять я дебил, я не хочу их видеть. Новый Лонгина. Да здорово. Я все, я поехал. Лонгин, угу, Сейчас Лонгина будем задание выполнять. А где он? Это здесь вроде, да? Лагерь Что, ⁇ -мо ⁇ сколько тут задают? варшакот угу. Ну, наверное, опять на Вересте, да? Да что такое? Я же еду. Ээээ, ушел, я еду вообще-то на миссию. Да что творится, ну? Я поехал, иди нафиг. Да вы задрали, ну, где ты? Вот и все. Да сколько их тут вообще? Ты чё, охренел? Что? В смысле? Чего? А где мой... Э -э блин а <дых> Дебил, ну зачем так делать а ч ⁇ на этом ведре теперь ехать туда убали на квадроцикле же нормально было ну. да пошли вы нахрен я поехал ну взяли, взяли и убили нафиг что за бред я еду себе никого не трогаю они тоже едут себе что проблема мы никого друг друга не трогаем, они мех шмаляют. Я не понимаю, что за бред? Блин, ну квадроцикле было бы удобнее. Он мог э -э, быстренько проехать, а тут это корыто не заедет никуда. Блин. Так, нет, ну зато и цветочки есть, да, приятно. Потому что они не, не смогли елочку повесить, взяли цветочки. Блин, куби... свиньи бегут. Здорово, пацаны. Я вас вот не трогаю. Ээээ! <св> <св> <св> да я уехал, вы чё там? Пока вы усядетесь, э э э я уже уехал давно. Та, да. что не. Я, я их даже уже не боюсь. Раньше я боялся первых у миссиях там, что реально могут догнать убить, Я а сейчас не боюсь. Они ничего не сделать не смогут, не догнать никогда. Я уже уехал, хоть и на корыте, но уехал. У них там вообще не, пока заведут вообще. У них вообще там машина в х годов, блин блин да ей -то, ну нормально же ну все было а все-таки врезался но ну, говорю она а гер... а на квадроцикле такого не было все было бы хорошо я, не... я бы маневрировал тут нельзя маневрировать все ты врежешься блин немножко по пони... пон... маневрируешь и врежешься в конце концов уже она неуправляемая блин Просто каким-то лесами приехал, объехал. Ну, зато сократил путь немножко. Поврезался немножко. Ну, так нормально, в принципе. Буду рассказывать детям, как я добирался до Лонгина. А то, что они там... Возьмут и там на кнопочку нажмут, они уже на месте. А я буду вот так вот маневрировать. не врезаться, Пока доеду, уже весь дохлый. Ну, за сюда доехал. Да заедь ты, ну, блин. Конечно, Лонгин выбрал местечко себе. Что фиг ты доедешь до него. Да реально, он везде меняет свои места. Помните, в прошлой серии он где-то на горе был? Сейчас он уже какие-то... Где-то э, на середине горы. Он всегда в горах, считай, живет. Уши мы. Да. Откровение 13 разделить на 9? 9. Чё разделить на 9 хочешь? Я Зарплату мою? Я готовлюсь. Да, снес... О, впервые он заговорил. что а то он как бомж и ходит, а не по нему. вообще. И выглядит сам как бомж вообще. а ч ⁇ находить-то компенсации компенсации за шо? так мой сундучок есть какой-то не у нее там ни хрена нет а, добраться до места назначения так 208 метров а, ну недалеко где-то и ч ⁇ контролирует... да блин я сейчас сам сдохну. Пока дан деплер да я Доплера до -да убью, и все это моя крепость. Поблизости крепость э -э, окружение. Минным полем? Вот это опасно, кстати. Минное поле ему подорваться, просто хрен делать. <связать> Ой! Все хорошо, нормально. <связать> Ч-то нам сказал вообще. Фигел совсем. Эй, я куда поехал? Эй, стой. Раз... Блин, я потерялся. Я потерялся. Нет, подождите меня. Эй, иди нафиг. Я уехал. Ай, попадает еще, Ни хрена себе. Давай, вынимай монетки эти. Да вынимай монетки, я сказал. Нафиг они... Давай, откусывай их. Моплевый. Какие-то монетки мне понастулили, блин, офигели совсем. Противник уже убил тебя. Ну, нет, не до конца. Все, убили, убили, убили опять. Кусты быстрее! Иги! Живи. Офигеть, как я выжил вообще? Ай, недолго. Нет, нет. Нельзя убегать. Патроны. Да я заслужил, а ты нет. На 8 патронов. ты что, угораете, что ли? Как я с 8 патронов убью? Сто метров хрена. Чуть нормальные, вообще. Тваль, ты хуже собаки. Да? Ух, ни себе. Убил. За дробашом, правда, ходил. Недоносок. Вот, Давай. че ты, давай, давай, чё ты? Сыкуешь, да? Патроны закончились! Ой, блин! пошел-то, да? Да пошел-то. Все убил. Так, по одному можно, в принципе. Я что-то пропустил, походу. А кого не кинули? Это вот этого чела? Успел! Да, да, Но главное просто быстро Я это делать. Опа. Вс, я так потихонечку и вас всех поубиваю. Все убил. Просто один чел всех поубивал. Какие вы тупые, я, я вам отвечаю, просто тупорылые. Просто один чел взял и всех поубивал. Просто нефиг делать. Ну там внутри еще, наверное, кто-то сидит. Я уверен просто на сто процентов не может там никого не быть там сто процентов такая охрана жесткая здесь все не так и все не то согласен все не так как вы думали оказывается все сложнее блин это я вообще опасный чел очень опасный чел, я. Просто лезу на всех. Просто никому не боюсь. В Втыло просто. Он меня в реальной жизни бы убил на Изи бы. Но я как-то живу еще. Ух ты, мой, сколько тут золотишко. Так, ну ладно, мне нельзя его брать, скорее всего. Ч такие маленькие предметы? Я все золото утащил, серьезно, отвечаю вам. Он... Обогател бы сразу просто, миллионером стал бы. Почему мне его нельзя взять? Хотя бы пару слитком, ну, ну поже, ну, ну блин, а рабочий к вам разобью, бухать меньше будете, офигевшие просто, хотели завалить, но я их, их завалил, сколько их там? Ты чё охренел совсем? Он там с пулеметом что ли? их там, их там еще больше, два раза стало. Я не мог их пару человек купить, я а сейчас их. Пошел, пошел, пошел. У них пулемет реально. <свист> Ты че горишь что-то? А? Зачем он побежал ко мне, а? Вот ты дебил, ну нет. Скажи. Уходим. Быстрее, это просто очень опасно. Это очень опасно, просто капец. Я просто мог сдохнуть в любой момент. Не надо заходить сюда, пожалуйста. патрон поставил серьезно что-ли поболтали красиво поболтали мне нравится я б то каждый день бы болтал мне эта пушка уже нравится она просто всех хреначит, просто нечего делать зачем я вот берут вот эти Всякие говнюшки там. Зачем? Даже АК-47 это похуже будет. Чем с... не сравнится даже с этой пулеметом но Он ручной пулемет получается. Так он офигенно всех убивает просто. Просто если куча там вот таких дебилов и дегенератов, то она просто офигенно справляется. Доставьте там куда-то. Ага, сейчас доставлю. Ага, назначенное место. Ну я так и сказал, куда-то доставить надо. Так, это ч у нас? Ага, ага. А куда оно? Туда? А, ну тогда я на лодке поеду, Не, не на лодке, а на катере, типа, маленьком. Я сказал купаться. Охреневший. Лети. О, нормально. 180 метров. Это вообще нифиг делать. Я даже могу по суше ехать, получается, да? По суше могу ехать? Это плохая идея была конечно по суше ехать но меня не плевать как-то я миссию выполнил. у нас короче миссия э, по обезвреживанию кон контрабандистов серьезно целую миссию мы вот этим занимались только открыть сундук и положить сундук. все миссия выполнена не знаю как она настолько важна, но я думаю что важно Объявление... не привели объявления не нужны особо так ну следующие миссия будем выполнять не знаю уже какие вот это что, это как-то повлияет Бхадра? Ага, Бхарда это по-моему вообще Мы же вроде бы собалы Выполняем миссии Тирта -а -а. Ашрам, короче тут куча очень много Всего интересненького Ну так надо было зарабатывать А что это? А -а. Умные гаджеты Скорость ремонта и по-моему Ага, увеличится Я как-то их не использую так, а мой, это как-то убийство с подхватом. Подхватом? Наготови? Подхватить? Да нафиг не надо. Ну, умный гаджит, она-то поможет, да. Я буду с разумной. Ладно, ну, поехали. Будь осторожен, брат. Ты подобрался к крепости Деплера. деплер. А ты собал, говори. Ну, конечно, обидно. Ну, ладно, давайте, наверное, сейчас подедем к следующей миссии, будем заканчивать. и так нормально поиграли. по Проходили. Это что у нас? Это херк. Ага, ну это, наверно тоже будет прикольно. Два километра... Блин. Кто-то фигарит по мне. Вот это не нравится мне уже. Кто там мне... Или, или мне кто колеса пробивает. Либо это и есть мины. Да, не, мины взорвали нафиг мне непонятненько не на два километра это скучно ехать просто скучно наблюдать за природой ну такое честно я кстати вон там и был или где я был на, на гималах Гималаях вершине я не помню на какой именно них тут много ну и либо на этой либо на этой а он на этой там более похоже блин олени бегают ладно все давайте наверное встретимся когда я приеду уже все все мы приехали уже к миссии Ч ⁇ опять что ли, блок, э, опять это контрабандисты ловить или что? Я за статуей, и меня а, не статуи искать? Ну, плену? плену? Вот это интересная миссия сейчас будет. Памажник, да, рюкзак почти переполнен. Да нахрен этот бумажник, я не понимаю. Нельзя больше его сделать, что ли? Изготовление. Бумажник, давай еще один. А, к шкуре нет. Ну и пошли вы нафиг тогда. Буду без бумажника. таки быть. Найдите Херка. Ну сейчас будем искать Херка теперь полгода да? А, он другой стороне, тем более. Ой, заря он вообще по поперся этот Херк. Тут же эти дебилы не понимают ничего. не всех будут плен брать. Кем бы ты не был вообще. Важный ты, важный человек взял поперся и на статую тем более не просто так там еще можно как-то выбраться а на статую пошел да вообще очень опасно если его там если он кто-то возьмет в плен то все хрен он выберется вообще что-то вообще в другую сторону пошел то да тут горы везде я не могу так на машине кататься здесь здесь надо вылазить вообще тут надо альпинист... альпинистом быть вообще нельзя просто вот так взять и ходить. А ч он вообще внизу был он через гору вообще был? Где он вообще был? Он. -мо! Куда он вообще попал? Конечно хреново тут туда поймает, тут везде горы, тут везде охрана, тут везде охрана. Это плохо. Охрана это плохо. И там нормальная такая охрана? Нифиговая. Давайте начнем, конечно, стреляться с ними. Отпустил херка быстро, блин. Хрка отпустил ой, -ой, -ой, -ой. А -а -а, херк отдал мне быстро херк держись я сейчас тебя убью а убили нафиг не не спасли херка ну, извин, извиняй братан я не смог тебя спасти ну короче в следующей серии будем продолжать его спасать а так мы не, ну мы поняли что там охрана нифиговая такая нормальная там еще на слонах будет ездить скорее всего Ну. Это мы увидимся в следующей серии. А пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.